Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты Роскошных Волос. Сегодня я буду рассказывать вам о том, почему всегда использую маски из натуральных ингредиентов. Знаю, что многие постоянно пишут под такими видео, что это не работает, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Сами того даже ни разу не попробовав. Я вам сегодня покажу, как делаю маску из вот этого замечательного овоща или ягоды. Что такое авокадо, кто не знает? Напишите в комментариях. В общем-то... Расскажу вам и покажу, как вот, даже безжизненные сухие волосы на такой же орех, в которой сейчас нахожусь, можно при помощи авокадо очень прекрасно оживить. И еще обязательно подписывайтесь на канал «Секреты роскошных волос», потому что именно здесь вы узнаете всю полезную информацию о волосах. Мы также планируем записывать видео о прическах, об уходе, э, с советами трихолога и профессиональных специалистов. Поэтому здесь будет очень-очень жарко. А также подписывайтесь на инстаграм Code. именно там э, мы постоянно снимаем стори, записываем интересные лайфхаки для волос. В общем, все-все-все, что только нужно девушке знать о волосах, будет там. Ну, давайте начинать. Мне кажется, каждая девушка задается вопросом, а работают ли маски из натуральных ингредиентов. И я вот для себя, когда начала им пользоваться, мне стало это просто очевидно. Вот смотрите, если вы не можете себе позволить купить, например, дорогущие маски, да, которые действительно разрабатываются в лабораториях, и там, может быть, даже есть что-то полезное для волос, то чаще всего мы вынуждены покупать конкретно маски и шампуни, различную косметику для волос в масс-маркетах там э, в этих шампунях есть парабены, силиконы, всякая гадость, какая-то там минимальная часть витамин, и то непонятно, есть ли она там в принципе, да, и мы мажемся такими волосами, и, конечно, за счет этой всей химии на какой-то период нам кажется, что волосы действительно стали лучше, интересней, но на перспективе всегда э, понятно и видно, что волос разрушается от такого ухода, потому что э, косметика из масс-маркета – это, конечно, то еще зло. Я здесь не хочу при плетать косметику профессиональную, потому что она мне нравится и часто я пользуюсь тоже классными классной косметикой для волос с вами, потом поделюсь. Но вот сейчас, например, я отдыхаю в Таиланде и, соответственно, волосы у меня очень сильно пересушились, краска почти вся смылась и здесь нет нормальных магазинов, где можно купить хорошую косметику для волос, Тащите ее с собой тоже был не вариант, поэтому я использую натуральный уход и сегодня поделюсь с вами маской из авокадо, которая меня спасает всегда, вот когда волосы пересушены, когда волосам требуется уход именно в этом направлении, так что берите на заметку, сейчас вам все покажу как нужно пользоваться такой маской и обязательно пишите в комментариях свои действующие, действенные маски, которые хорошо работают у вас, я обязательно попробую ту маску, которую наберет больше всего комментариев. Ну и для того, чтобы не быть голословной, я прямо сейчас сделаю маску с авокадо. Почему я выбираю именно авокадо для волос? Потому что, когда волосы сухие, пересушенные, вы видите, я сейчас на море, соответственно, постоянно солнце, постоянное пекло для волос очень вредно. И авокадо – это тот как раз продукт, благодаря которому волосы станут более живые. Я все время его использую для таких экспресс-спасительных методов, когда Летом что-то с волосами случилось Поэтому давайте вместе сделаем маску с авокадо И вы увидите на практике, как это работает Итак, на мою шевелюру понадобится два авокада. Естественно, они должны быть спелые Очень такие спелые-спелые Разрезаем И вынимаем мякоть Маску мы с вами растолкли до однородного состояния, и сейчас пойдем наносить на сухие волосы. Я наношу всегда на сухие, хотя знаю, что многие делают это на влажные волосы. Но вот, в работе и так, и так. Какой будет лучший результат у вас? На таком и останавливайтесь. Ну что, начнем? Для начала волосы нужно хорошенько расчесать, чтобы у нас везде попала наша замечательная маска. Отступаем совсем немного от корней, потому что я хочу именно, чтобы действия маски распространялись конкретно на всю длину волос, поэтому корни я не трогаю. А наношу спокойненько нашего када на всю длину волос, не затрагивая корни. Но если у вас вам хочется именно какую-то функцию прокачать. Например, от жирности хорошо авокадо помогает волос. Тогда уже можно нанести на всю длину. Но я сегодня только с кончиками работаю. Ну а теперь, когда мы все прекрасно нанесли, как видите, на корнях у меня ничего нет. Все здесь одеваем пакетик рецепта бабушки Агафи на голову. А сверху полотенчику. Держим так 30 минут. И пока мы с вами ждем, чтобы не тратить время зря, давайте еще масочку на лицо положим. Можно было бы тоже из авокадо сделать, но, к сожалению, ее у меня не осталось. Поэтому будем использовать чудо корейской медицины. Поехали. прохладненько хорошо. и ждем 30 минутиков теперь давайте все видео с вами смоем и посмотрим что уже получится когда высошим то что мы на корни не наносили то и смываться будет нормально естественно после того как смоем весь состав еще промоем Шампунем. После того, как авокадо смыт, обязательно с вами промываем корни волос шампунем. На кончике я не буду наносить шампунь, потому что когда я буду смывать его, то и так состав весь по волосам пройдется, и все прекрасно смывается, всю грязь. Шампунем обычно промываются только корни волос было значение, какой тут бред шампунь я не предаю. Поэтому еще и средство. Вот. Ну давайте теперь смывать. Господи, как это тяжело смыться и смывать. Вдовременно шампунь еще записывать видео, это просто... Работа блогера, она не очень простая, честно слово. но непосредственно на, сам... на саму длину, я уже нанесу немного кондиционера. У меня кондиционер с лимонной кислотой. Для того, чтобы волосы нормально расчесались. Долго держать его не буду. Наконец чуть-чуть. Итак, ну, что мы получаем с вами в итоге? Волосы более напитанные. Они более тяжелые. И это хорошо в такую жару когда как раз таки от маски требуется напитать волосы и я прямо чувствую как это произошло в целом сейчас как я буду действовать в течение 10 дней я сделаю еще три маски с равным интервалом по времени и соответственно результат будет еще лучше потом Буду использовать уже другие натуральные маски, и поэтому я вам очень сильно рекомендую любить свои волосы. Ни в коем случае не пользоваться химией, а пользоваться хорошими, хорошими продуктами, благодаря которым волосы напитываются замечательными витаминами, минералами и без всяких парабенов, силиконов, и всего того, что призвано якобы ухаживать за нашими волосами, а на самом деле его разрушают.